Всех приветствую на нашем канале. Сегодня вы увидите Летний Лучегорск с высоты птичьего полета. Приятного просмотра. Мы на центральной площади Лучегорска. На ней часто отмечаются праздники общегосударственного значения, местные события и торжества, значимые для Приморского края, Пожарского района и самого города, а также проходят концерты, народные гуляния. Вот мы уже над Лучшегорским водохранилищем. Оно было искусственно создано для нужд Приморской ГРЭС. Водохранилище соединено каналами для подвода холодной и отвода теплой воды к охлаждающим устройствам ГРЭС. Северо-восточный берег Лучгорского водохранилища образован насыпной плотиной с железобетонной облицовкой. В плотине имеются водопропускные сооружения. Длина Лучегорского водохранилища составляет примерно 6 километров. Ширина – около полутора километров. А вот это – безымянное озеро, образованное в бывшем карьере. Пользуется популярностью среди местных жителей. Сейчас мы летим над третьим микрорайоном. По данным на 1 января 2018 года на территории Лучегорска расположено 385 жилых домов, в том числе 99 многоквартирных домов и 286 индивидуальных домов. Данная стелла была установлена в памяти событиях 2 и 15 марта 1969 года и расположена в парке героев-доманцев. В эти дни китайские интервенты предприняли нападение на советских пограничников в районе Большого острова Доманск, но получили отпор и были вынуждены отступить с большими потерями. над самим парком. В последнее время было много сделано для того, чтобы его благоустроить. На наш взгляд, администрации поселка это удалось сделать вполне успешно. А вот мы уже под мостом через горную и быструю речку Бикин. Окрестности этого места радует глаз. Почти нетронутая природная красота завораживает и заставляет остаться в этом месте подольше. Приморская ГРЭС является крупнейшей тепловой электростанцией на Дальнем Востоке. Пролетим рядом с ней водохранилищем и бывшими дачами сотрудников Приморской ГРЭС. Центральный пляж Лучегорск. Сразу хочется заметить, что из-за отсутствия должного внимания к нему выглядит он неблагоустроенным и даже диким. снова в самом центре города. Что хотелось бы сказать в заключение к этому видео. Лучегорск довольно уютный и чистый город с развитой инфраструктурой. И здесь очень много зеленых насаждений и красивый современный парк. Когда находишься здесь, ощущаешь некий размеренный темп жизни, и никто никуда не спешит. Друзья, спасибо за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал, если вам нравится то, что мы делаем. А мы с вами надолго не прощаемся. До новых встреч!